Итак, самый важный навык в сетевом маркетинге – это приглашать. Есть люди, у которых очень великолепно развита говорилка, они хорошо говорят, и те, кто в их поле попадает, они их заговаривают, иногда куда-то подписывают. Вот. Но самого важного многие не умеют – это приглашать людей на деловую встречу, на встречу с наставником, на деловую беседу, где речь пойдет о бизнесе, и этот навык нужно развивать отдельно. Меня зовут Зайцев Алексей, я в системе маркетинга уже 20 лет. Безусловно, у меня есть чем с вами поделиться, и я пробую в этом ролике это сделать. Итак, приглашение человека на деловую встречу, оно состоит из нескольких этапов, и есть несколько категорий людей. То есть, одна из категорий людей – это люди незнакомые, есть люди знакомые. И есть такая публика, которая считает, что нужно начинать, Значит, с незнакомых, потому что их не жалко. Я, конечно, бы очень не хотел оказаться вообще в списке ваших кандидатов, потому что, ну, не жалко. Вот, да, представляю так, человеку предлагают, вот, чтобы его было не жалко. Вот, не жалко потерять, не жалко, ну, вот, понимаете, да, то есть надо просто ну, подумать вообще, что вы с ним будете делать, что его не жалко. Итак, а есть знакомые, есть незнакомые. Со знакомыми есть своя специфика, у меня будет по этому поводу отдельный ролик. Вот. И важный момент – это принципы понять, да, то есть, что есть принципы. То есть э, принципы, что мы человеку назначаем встречи, он подготовленный, приходит к нам, получает информацию и уже делает свои какие-то выводы. Мы там договоримся о второй встрече или что-то там еще. Итак, э, три этапа. Первый этап – это подготовка. То есть, что мы знаем о человеке? Мы, э, исходя из этого, э, готовимся к, к, его, к звонку или переписке с ним. Значит, переписываемся и переходим на второй этап, это договариваемся о, э, о уже встрече. То есть, вот этот второй этап, это когда вы человеку звоните, это очень важно. Вы показываете важность этапа звонка со звоном, что это не просто переписка, потому что то, что является звонком, это важно, а то, что является перепиской, это можно забыть, и это вообще ничего страшного. Поэтому первый этап – это подготовка и переписка, да. Потом идет созвон договоренности о встрече, где вы преподносите своего наставника как эксперта. Ну, самый банальный пример: ну, чтобы было э, ну, явно и понятно, да. У меня есть человек, который меня попросил. Найти ему людей для бизнес-проекта, это предприниматель, вот, он попросил найти таких-то людей, ну, вот таких, и назвать качество хорошего собеседника, которого вы звоните. Там, Вася, такого там, ответственного человека, как ты, такого там, расчетливого человека, как ты и так далее. Вот, и я подумал про тебя, вот, что у вас просто стоит состыковать, чтобы он тебе озвучил э, деловое предложение, и если тебе оно понравится, то, ну, в общем-то, не зря звонок был. Вот. «Ты сейчас для себя что-то рассматриваешь?» Человек говорит «Да, нет». «Ну, если да, то давай договоримся о созвоне». И мы представляем э, человека, что он может там, допустим, в такое-то, в такое то время. Мы назначили уже созвон. И вот это приглашение – это как раз этап, предваряющий созвон, чтобы человек видел серьезность э, этой беседы, чтобы человек видел важность этой беседы, потому что раз вы ему позвонили. То есть, на самом деле, это очень важный этап, когда мы... Не обесцениваем перепиской встречи, мы э, хотим его познакомить не с каким-то Васей э, с соседнего дома, а что это важный деловой разговор, в котором вас попросили найти человека с хорошими деловыми качествами. Поэтому давайте мы не будем путать приглашение человека, беседы, презентации, а мы просто поймем принципы, что если человеку мы показываем важность разговора. Если мы человеку правильно преподносим своего наставника как делового человека, то у человека будет уважительное отношение к этой беседе. Это на самом деле... 50% результата, потому что если у нас э, человек, который э, вот так вот слушает, ну, типа, давайте меня там убеждайте, пляшите вокруг меня, я посмотрю. Это тоже э, не очень хорошая история, потому что человек будет ожидать, что там вокруг него будут реально плясать. Вот поэтому э, учитесь приглашать и делайте это регулярно. Безусловно, в нюансах приглашений знакомых людей, теплого круга, близкого, горячего круга, и нюансах. Работая с холодным рынком, когда это человек в соцсети, когда человек просто увидел какую-то вашу картинку, или вы начали переписываться с человеком, есть ну, большая разница. Вот. И если вам интересно подробное видео о том, как приглашать знакомых, как договариваться с ними, то смотрите мой следующий ролик. С вами был Зайцев Алексей. Подписывайтесь на мой канал. Я буду с удовольствием с вами чем-то полезным делиться. До встречи.